Всем привет! Мы возвращаемся из Кишинева, из Discovery Jeunesse и э, решили по дороге, уже на обратной дороге домой поделиться впечатлениями от этого мероприятия. Впечатлений, конечно, полно, и они все позитивные, потому что общение с э, такими людьми, которые работают в Женес, они всегда э, дают пози позитивные эмоции. Увидеть долларовых миллионеров, увидеть бриллиантов компании, изумрудов, руководство компаний, пообщаться с ними, это, это дорого стоит. Ради этого стоит ехать ну, не только в соседнюю страну, а и на другой конец света. Потому что эти люди того стоят. И то, что можно получить от общения с ними, того стоит. Хочу передать слово другим. Моим попутчиком у нас за рулем э, будущий бриллиант компании Александр Потапов. Он может и рулить, и разговаривать. Поэтому даем ему слово. Всем привет. На часах 21.50 местного времени мы возвращаемся с дальней дороги. Что хочу сказать, что такие мероприятия нужно посещать. вот и все мероприятия компании, где проходят discovery, университеты, экспо нужно посещать, потому что это ваш рост, это рост вашей команды, личный ваш рост, появляется вера, очень много эмоций позитивных, то есть одним словом нужно там быть. Если вы не посещаете такие мероприятия, ваш бизнес не работает, вы тоже не работаете. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес взорвался, вы должны выезжать на такие мероприятия не только сами, одни, вы должны вывозить свои команды, и ваш бизнес в разы, в скорости, во времени, быстрее будет работать, вы получите тот результат, к которому стремитесь. Передаю слово успешным лидерам которые сзади, они комфортно там сидят, они у них есть тоже вам что сказать. Ребята поделятся, у них очень много-много информации полезной. Всем пока-пока. Так, передаем назад. Хорошее начало. Да, дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Возвращаемся с города Кишинева. это страна, которую, ну это город, столица, очень красивая сама по себе, и честно говоря, вот это первая страна, которую я посетил. Так как раньше не было такой возможности, бизнес Женес дает очень много, также и других возможностей, с помощью которых Любой человек может преуспеть заниматься любимым делом, занимать, зарабатывать очень хорошие деньги. Неважно, кто вы, чем вы занимаетесь, я уверен в том, что если вы будете просто продолжать и действовать, ну, делать правильные вещи, то вы соответственно сможете достичь многого в этом бизнесе, достичь всех своих цех, ну, поставленных целей, к вы, которым вы стремитесь. И Действительно, этот бизнес изменил всю мою жизнь. Не знаю, как вы к нему относитесь, но если вы пришли здесь всерьез, то действительно нужно посещать мероприятия компании, которые позволяют общаться с успешными людьми. И, соответственно, желаю вам успехов. А сейчас передам слово Сергею Попову. Доброй ночи всем, друзья. Может, кого-то утро-день. Мы возвращаемся из кишинева все приятно уставшие но на душе радостно и приятно тепло от от, от увиденного в общем на мероприятии от тех людей которые с которыми пофотографировались пообщались все только начинается есть приятные новости для вас все только начинается Это две, при... две новости есть первая, все только начинается а вторая новость может для вас будет плохой нужно работать чтобы все получилось и пока мы едем дорогой у нас в команде закрылось два сапфира прекрасный военный бывший, который шел к своей цели и, наконец, он закрыл долгожданный статус это Сергей чеглот я тебя поздравляю, Серега привет тебе, молодец и также у нас появилась прекрасная девушка с Израиля которая закрыла статус Сапфир, это Олеся Окопник спонсор Алла Балюк так что я вас тоже, девчонки, поздравляю. Вы молодцы. Достойные самых высоких статусов и самых лучших команд. Самых больших чеков. В общем, вы бриллианты. На самом деле. Нужно только идти к этой цели и не останавливаться. Искренне за вас рад. И давайте мы все вместе поприветствуем новых запферов! <плодисмент> молодцы! Так что... До встречи в Милане! One team! One family! Ууу! <плодисмент> Все, пока!